Линза, у которой середина толще, чем края, является выпуклой. В воздухе она собирает падающий на нее пучок света и поэтому называется собирающей. Так собирающая линза изображена на рисунках. Световые лучи обратимы.